Поймение, имя, отчество. голоса сапоги. Вайнаровский Сергей Владимирович. Еще раз. Вайнаровский Сергей Владимирович. Проводится в целях отыскания изъятия предметов, документов, ценностей, имеющих значение для уголовного дела. У меня дочка, ей четыре года сейчас, но ну, она занимается в секцией, входит вот, с ребенком подвального этого в цирк. Я, получается, приезжал после работы, забирал женой ребенка. Так мы познакомились, мы ну, еще так с ним особо не общались. Я просто бывало такое, что он там у меня там по работе не получается. А он мог подвезти домой мою жену с ребенком, ну такого. Да, он мне сказал, что э, э, э, типа можешь установить на, э, на свою машину регистратор, просто постоять в одном месте, надо понаблюдать, да. какие машины там передвигаются. Я на тот момент не понимал, о чем речь идет. Ну, я согласился по дурости съездил, поставил машину. Он мне на карте показал, где этот поворот такой. Он мне показал, как машину лучше поставить. Ну, я приехал туда, поставил машину, включил этот регистратор. Где-то, я не знаю, может, часа два там или три она снимала. Ну, по-моему, или в тот же день, или на следующий день приехал Виктор, и я ему задал этот регистратор. Документы есть у вас удостоверяющие личность, паспорт гражданина Российской Федерации? Предъявите, пожалуйста. Okay, Я познакомился на территории грузового порта Ялты с моими соседями, у меня там базировалась лодка, стояла на тот момент на воде с моими соседями, с небольшого катера, с Виктором, впоследствии узнала фамилия Подвальный и Константином, его фамилия Евмененко. В процессе разговора с Костей, это было, наверное, это было в сентябре, я не очень хорошо помню, Костя попросил меня написать определенную расписку, так он ее назвал, где была указана краткая моя автобиография, где родился и так далее. Это было очень кратко, где было указано, что я готов сотрудничать с властями Украины. И что я предупрежден об ответственности за разглашение этого сотрудничества. И я написал эту расписку, подписался не своей подписью. Собственно, не подписал, не написал, а напечатал ее на ноутбуке, потом отнес, распечатал там, в кол-центр в районе исполкома и подписался не своей подписью и передал ее ему. Он при мне ее сфотографировал, сказал, что отправят какому-то высокому чиновнику, то ли военному, то ли гражданскому, то ли другу, то ли родственнику. Четко он тогда не указал. И при мне потом эту расписку он сжег. И, в общем-то, уголок этой расписки выбросил в море. Это происходило у меня на яхте. Как-то в разговоре Константин упоминал, что они, они приглядывают... Вот выражение было такое за нашим мэром Яниной Павленко. Я спросил, зачем он, так как промолчал, отшутился, так сказать. Ну, мне это не очень понравилось. С какой целью, ну, как бы, я понял, с какой-то криминальной целью. Мне так показалось. Выражений конкретных не было, что вот мы хотим сделать то-то или сделать то-то, было такое, скажем так, серьезное выражение лица Я познакомился с Александром Литвиненком в 2013 году, когда началось ИСЛУ, он как-то начал приезжать чаще. Типа, у него есть старший, Витя, мы с ним не знакомы. Он с Витей знаком, говорит, давно. То есть, чтобы меньше расходилась информация, то есть, как бы, ты с Витей знаком не будешь. То есть я, мне Витя говорит, что делать, а если мне нужна говорит, твоя помощь, то есть, ну, помоги. Говорю, хорошо, как бы проблем нету. Он попросил купить ему э, GPS-навигаторы. Сказал, что типа, он, а, что он ну, не может все одновременно покупать, типа, чтобы типа, не спалиться. А, и, а он купит магниты. Когда говорит, ты его получишь, разместишь объявление на авито по той цене, которую купил, и у тебя через пару дней, говорит, его купят. А на следующий день он еще позвонил, говорит, купи еще один, то есть, ну, чтобы уже два. Я предполагал, что это все нужно для слежки. Потом он попросил, э, говорит, надо поставить машины, последить, э, ну, про, запись нужна, часовая запись на видеорегистратор, в четверг надо поставить твою машину и мою, типа, за мэром посмотреть, типа, час видеозаписи. Ну, мы поставили машины ну, рядом возле одного дома, только в разных местах. Там, в доме два выхода. В 2013 году я, я познакомился с Виктором Подвальным, делал у него дома ремонт. В декабре 2022 года у меня заканчивались, заканчивалась работа основная, и мне необходима была работа, я обратился к Виктору Подвальному за, за работой, чтобы в январе не бездельничать. В конце декабря, когда Виктор попросил, чтобы я к нему подъехал домой, и, и я приехал к нему где мы зашли в гараж и он мне предложил сотрудничать с ним и со спецслужбами Украины. После новогодних праздников в январе он предложил мне провести слежку за определенный ну, дом «Континенталь», который находится недалеко от мэрии города Ялты и наблюдать, какие будут въезжать оттуда транспортные средства. Я спросил, что, кто там будет, за кем это ведется наблюдение, на что было мне сказано, что это Янина Павленко. Приблизительно в начале февраля Виктор, Виктор Подвальный попросил забрать, попросил, чтобы я дал свои данные для того, чтобы можно было заказать посылку на мое имя. Я приехал, забрал посылку, Оплатил ее, он мне вынес размером где-то сантиметров шестьдесят посылку, в которой были электробытовые электро приборы плита. Я ее забрал и сел в автомобиль и поехал для передачи Виктора в согласованное место. Вот. Ну и в общем-то сделали заказ, сделали заказ на 15 платьев, С Ольей все согласовали, сделали заказ. И отправили ей. Это было 2 марта. 9 марта, что очень удивило, кстати, она написала, что отправили нам уже 5 платьев, потому что платья шьются, в общем, долго. Заказ платьев обычно месяц-два. Мы не ждали раньше. Получается, что за 6 дней, там сколько, за 7, они нам сшили 5 платьев Первое и отправили. Она скинула мне квитанцию с дек и написала, что Тамара, вы не удивляйтесь, придет посылка, в посылке будут платья, и еще кое-что, что просто нужно отправить по адресу. Там мы просто не могли связаться с человеком, там, но услугами курьера хотелось воспользоваться, и чтобы там, я, так поняла, время не терять, вот это все, они там отправили посылку. Посылка пришла, нам ее принесли в салон. В посылке были две коробки, это было. В одном коробке были платья, во второй коробке были было, по-моему, одно платье и вот эти две плитки электрические. А никаких не возникло, поскольку человек предупредил заранее, что ну, там будет что-то, да. То есть мы конечно, не ожидали, что это будут плитки. Думали, что все-таки связанное что-то с свадебной тематикой. Но отправить. Она прислала адрес. Вначале написала один адрес. Не помню, куда отправляли. По-моему, в Ялту. Ольга помогла, Ольга находилась в этот момент в салоне. Я позвонила ей, попросила оформить заказ ну, с Деком она оформила. Первая посылка была с Владикавказа. С СДЭК. Тоже странно. Где Болгария, где Владикавказ, но. Когда оформляешь посылку с ДЭК, нужно писать вес посылки. Ну, я же ее не взвешивала, да, я как бы посмотрела, на плитке написано 3,5 килограмма, их там было 2, а посылка весила 11 килограмм, было написано в завозе. Я открыла, посмотрела одну, ну, коробку, там действительно плитка была, ну, внутрь я не залезала. Когда приехали платья, в платьях, соответственно, оказалась дополнительная коробка, вот. Оказалась коробка с плиткой электрической, ну, позвонила моя коллега в, ну, по контакту хода с этой, да, вот, такой вот девушке, с которой она связывалась, ну, или женщина, не знаю, и спросила, ну что это такое, то есть, ну, как вы получили платье, при этом получили плитку. Ну, вот, на что нам сказали, что там это была ошибка курьера, просто он не, ну, не туда завез, то есть они занимаются каким-то еще направлением этих плиток производством. И, соответственно, эти плитки находятся, ну, случайно попали к нам, то есть вместо другого адреса. И просим вас переслать эти, ну, эту плитку, ну, и адрес был указан, то есть координаты. Был дан телефон, ну, то есть, соответственно, фамилия отчество вот, человека и адрес его, но было сказано, что надо выбрать пункт СДК, ну, какой-то ближайший к этому адресу, ну, то есть он будет по получателем являться, ну сам, то есть я имею в виду, что а, мы оставляли курьером, то есть мы вызывали курьера к себе в салон, а там являлся вот, ну, то есть он получал уже на пункте выдачи, а не на адресе, а, вот, ну и соответственно оплачивал, в общем-то он тоже, ну посылки. Можно это и нет я просто фанилия подвальный Виктор год рождения 1967 Меня завербовали в 22 году в июне месяце. В середине июня, я точно не помню числа, я выезжал в Польшу. Конкретно я был Романом Маршавцов, сотрудником военной разведки, близким другом Кирилла Буданова. Я приехал в Польшу по договоренности, мы созвонились, он мне набрал первый раз еще в марте месяце, просил приехать куда-нибудь за рубеж какой-нибудь. И вот после того, как дети, внуки мои закончили школу, мы выехали с детьми в город Краков, где встретились. Там и произошла вербовка. У меня псевдоним Сократ. Мои сыновья, подвальный Алексей Викторович, 85-го, и подвальный Александр Викторович, 87-го, уклоняются от мобилизации в Украине. Этот фактор стал катализатором для того, чтобы я Пошел на сотрудничество с разведкой Украины. Я только, получается, я хотел защищать Украину. Средства связи сначала это был Протон Ми и телефон, с которого мы уже общались. Это Сигнал и WhatsApp. WhatsApp очень мало, в основном Сигнал. Сигнал плохо работает, но зато надежный. Мы на связь выходили в понедельник, пятница, если ничего как бы, срочного ну, нету. Если что-то срочное, просто пишешь в сигнале, смотришь, чтобы оно ушло, и тогда удаляешь у себя это сообщение. В Латвии мне дали телефон, через который я смог выходить на связь уже по другой системе. Но он выходил через другой телефон, но тоже используя этот же... VPN, который мне был прислан. Задача по поводу агентурной сети. Моя задача была искать людей, которые готовы сотрудничать с украинской разведкой и украинскими спецслужбами. Искал, спрашивал людей и нашел случайно Узнал, что Зорин э, Игорь, э, проукраинский настроенный, э, через знакомого, э, с которым я вместе работал на Катере, э, узнал его телефон и э, спросил, не против ли он, что ему позвонял, ну, чтобы тот передал, вот через Константина Ев Евминка. Я отправил данные вот этого, значит, Игоря, отправил данные э, Константина. Отправил данные Пайнаровского Сергея. И, и также я привлек к, к работе Литвиненко Александра. Вот. но Он ничего не отправлял, ничего не писал. Он просто остался работать в части того, ну, помогать. Он меня возил в Севастополь, я, я его просил, и попросил получить посылки. Ну, собственно говоря, те вот эти посылки, которые, как бы, ну, вот, мы на них, я на них, как бы, и это самое, меня задержали с этими посылками. Да, мне Роман сказал, что придет посылка, в которой будет электроплитка. И заранее предупредил, чтобы ее не включать, не пользоваться, как, как прибором нагревательным. Плитку впоследствии, в разговоре, когда я ее получил, он мне сказал, откройте ее. Внутри плитки находились три пакета, Плотно скрученные, упакованные, там были провода, там были пауэрбанки, и там были еще коробочки, ну, ну, деревянная коробочка, в которой, ну, как бы она ну, не открывала, ну, там в ней тоже что-то было. Во второй плитке уже деревянной коробочки не было, были просто запакованы провода, их было больше, провода с наконечниками. Он мне потом спросил, вы понимаете, что это? Я говорю, да, я понимаю теперь, что это. До этого как в Латвии мы, я не был осведомлен, что туда придет именно э, взрывчатка, и он мне сказал, что эту плитку нужно за, с, ну, запаковать как было. И отправить, я отправил салушцы, я, я в сумку собрал следующие позиции, положил плитку, запаковал ее обратно в, в ту же коробку, вот. потом положил туда еще крупу, положил туда еще ну, печенье какое-то, для того, чтобы это можно было все, ну принять как за передачу. И посылка это как, допустим, где-то у кого-то проблема с газом. После этого пришла вторая посылка, я отправлял в спортинента. Следующий, у меня пришло две посылки. Я попросил Алену Войноровскую, можно ли на нее получить посылку. Вот. Ну, она согласилась, и мне посылки пришли. Это сказал мне Роман, да, спустя. Вы слышали, что там что-то взорвалось? Я узнал, говорю, да, что-то слышал. Ну, вот это, это участие как бы, нашей посылки. Как я понимаю, вот эта посылка в Бахчисарае, ну, была взорвана. Также в самом начале до посылок мне ставились задачи следить за Единым Павленком, мэром города Ялты, за Константиновым и за Аксеновым, главой Республики Крым, как они передвигаются, где они проживают, все возможные данные для передачи и для последующей их ликвидации.